Популярность операционной системы Linux продолжает расти. С каждым днем ей пользуется все больше людей. В настоящее время самыми популярными операционными системами семейства Linux являются Ubuntu, OpenSUSE и Fedora. Эта операционная система широко используется в основном благодаря открытому исходному коду. Это означает, что пользователям разрешено изменять и распространять исходный код как в коммерческих целях, так и в некоммерческих программах в соответствии с стандартной общественной лицензией. Дистрибутивы охватывают ядро и вспомогательные библиотеки и утилиты. Система Linux использует разные типы файловых систем, такие как x2, 3, 4, xfs и Razerfs. Хотя Linux – отличная операционная система, она не может избежать потери данных. Файлы, хранящиеся в разделах Linux на съемном носителе или флешке, могут быть случайно удалены или отформатированы. Диск может стать нечитаемым или выйти из строя. И как известно, потеря важных данных может быть очень болезненной. Чтобы избежать проблемы с потерей информации, рекомендуется создавать резервные копии данных и хранить несколько резервных копий. Однако лишь немногие пользователи осознают важность резервного копирования. У большинства пользователей нет свежих резервных копий или они вовсе отсутствуют, и они сталкиваются с проблемой потери информации. К счастью, сейчас не нужно отчаиваться раньше времени, потому как есть множество утилит, которые помогут восстановить утерянные данные. Данные можно восстановить, потому что информация не удаляется сразу с диска а еще некоторое время хранится на нем, пока не будет перезаписано. Если вы столкнулись с проблемой утери информации с Linux разделов, с файловой системой X4, 3 или 2, воспользуйтесь программой Hetman Partition Recovery. Существует множество программ для восстановления данных, но не все они поддерживают файловые системы Linux. Hetman Partition Recovery быстро просканирует ваш диск и отобразит найденную информацию на экране, вам останется лишь найти нужную и восстановить ее. Важный момент. После случайного удаления или форматирования устройства ничего не записывайте на него и не сохраняйте никакие данные, так как все ваши файлы восстановимы до того момента, пока не будут перезаписаны новыми данными. Чтобы вернуть утерянную информацию со съемного устройства вам понадобится компьютер с операционной системой Windows. Для восстановления данных сделайте следующее. Сперва убедитесь, что устройство подключено к компьютеру. Операционная система Windows не поддерживает файловую систему X4, 3 и 2 Такой диск будет отображаться как неопознанный, и система предложит его отформатировать. Форматировать не нужно, жмем отмена. С помощью нашей программы вы сможете увидеть содержимое данного диска и восстановить утерянную информацию. Загрузите и установите программу Hetman Partition Recovery. Запустите утилиту и в главном меню или менеджере дисков выберите ваш диск, флешку или карту памяти, с которой нужно восстановить данные. Кликните по нему правой кнопкой мыши и нажмите открыть или дважды кликните по диску левой кнопкой мыши. В следующем окне выберите необходимый тип анализа. Сперва рекомендуется выполнить быстрый анализ, это займет меньше времени и вы увидите все содержимое диска. Если в результате анализа программе не удалось найти утерянных данных выполните полный анализ. По завершению программа отобразит найденные файлы и папки в правой части окна. Кликнув по любому из файлов вы сможете увидеть его в предварительном просмотре. Отметьте необходимое для восстановления файлы и нажмите Восстановить. Укажите путь куда сохранить файлы и нажмите сохранить. После окончания процесса сохранения их можно посмотреть в папке по указанному ранее пути. Хотя Hetman Partition Recovery на данный момент еще не может работать под Linux, но он без труда может восстановить данные с файловых систем Linux. Программа поддерживает форматы X2, 3 4 XFS, RazerFS и другие. Еще один важный момент – сохранять файлы на тот же диск, с которого останавливается информация не рекомендуется, потому как это может затереть часть информации. И в заключении хочу сказать следующее. Лучший способ избежать потери данных – выполнить регулярное резервное копирование. Но если у вас нет резервной копии и вы допустили ошибку при разбиении диска на разделы, случайно удалили важную информацию, отформатировали диск флешку или карту памяти не паникуйте. До тех пор пока вы не записали данные в это пространство вся информация остается там, ее можно восстановить. Главное вовремя предпринять меры и выбрать хорошую утилиту которая поможет их вернуть. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока.